То же самое было. Тихо, тихо, тихо не торопись. Где, где? Так, так, так. Не больше не дела ничего. Эх, она хотела уйти. ЭГЭГЕЙ! Вот ты откликнулся? Я ее вымучил! Все, держу. Что ж спорит там. красоты. -щ? Мы тебя сейчас подопрем. И ты давай это самое перешагивай. Давай, показываю щуку. Дай, мы покажем ему щуку. У -у -у. Так, спареньки. За камнем, как говорит Андрюха, стоит щука. За каждым. Ему попадется а расскачать. Где там? Я небо снимаю. Небо красивое. Вот она глина, синяя. Здесь кастовая, блин, яма. Ну там, да? И там это, глубина офигенная. Она начиналась вон там промоена и вот все уже промыло сюда. но все больше и больше. И дела. Творец. А тут еще и красная вина есть. Ну, значит, не каждый Значит, какие-то другие про О, Андрюха там вытащил опять хвостика. Снова у нас... Затор, бревно посреди реки. Мы не привыкли отступать, а его поможет. Топор, подаренный Андрюхой. Мы сделали отличное дело Проход открыт да, вот Осталось лишь идти вперед Кто-то по этому дереву ходил С берега на берег Завтра, завтра придется Опа так, а пока Да мы их не сломали Так никогда было Гол просто пидел Я тебе говорил, а ты боялся. Я знал, я был уверен в тебе. Скоро тенького за поворотом мы там чаще всего встречаемся с медведями. Yeah. Вот здесь щука должна стоять вот в этом уточке. Правильно? попробую не зацепить Долго-долго тащит Какой ты медленный, Андрюха Вот это перекур. Гол просто в видео.